девятая часть задачи d7 решение мы получили условия при котором тело начнет двигаться с небольшим расхождением с авторами но я вот проверил у нас теперь вот все совпадает и в формуле тоже ошибку исправили но вычисления опять показывают расхождение. Ну, на этом давайте не будем все-таки зацикливаться на арифметике. Я всегда я говорю, с удовольствием исправлю, если вы мне подчеркнете, но это как бы вызывает решающих, глаз заплыл, и я уже не вижу этой ошибки. Поэтому давайте продолжим решение. Итак, мы решили, значит, ответили на какие вопросы задачи. Ну, давайте посмотрим. А, это я не то сделал. Мы ответили на вопрос задачи второй части задачи, когда движение происходит по шероховатой плоскости. Вот, мы написали дифференциальное уравнение движения тела 3. Ну, в зависимости от тела с 1 Определили условия, при котором тело придет движение. Нашли. Вот, вот теперь нам надо найти зависимость между S3S1, Считаю, что дальнейшее движение происходит при соблюдении этого условия. Мы уже находили зависимость движения между S3S1. Собственно говоря, она у нас уже и имеется. Вот у нас. Где эта зависимость? Вот у нас эта зависимость, она имеется. Вот она имеется вот в такой форме. Мы теперь, если выпишем ее, фактически, ну, вот в такой форме, например, Мы имеем значит, то, что имеем. То есть, в дифференциальном виде мы имеем такую зависимость, уже дифференциальное уравнение этой зависимости мы имеем. Давайте мы его выпишем еще раз. Итак, s 3 2 штриха у нас равняется F Напомню, здесь уже не F сцепление, а у нас происходит движение. Плюс, что там было? c 4 делить на M S1 R 2 штриха. Где c 4 у нас, напомню, значит, вот это движение, вот, вот это уравнение, которое я выписал. Где c 4 у меня деленное на М, оно вот здесь вот все и заключается. С4, значит, вот это. Еще мы делим его на М. Правда, не надо об этом забывать. Соответственно, что мы теперь имеем? Мы уже выписывали это отдельно. Вот этот множитель. Вот он у нас. Соответственно, что мы теперь имеем? Если мы вспомним начальные условия, а начальные условия во второй задаче были отдельно заданы, напомню, все нулевые, то есть начальные положения начальной скорости равно нулю, то если мы начнем интегрировать вот это дифференциальное уравнение первый раз и второй раз, мы придем к таким двум. Итак, дифференцируем первый раз. То есть мы найдем, что зависимость сейчас между чем? Вот эта зависимость S3 от S1R в дифференциальном виде. То есть фактически это от ускорения. Сейчас мы найдем зависимость чего? V3 от V1R. Каким образом? Если мы запишем, что это V3' FG плюс C4 на M V1R и про интегрируем обе части, то что мы получим? Мы получим V3 будет равняться FGT. Давайте мы все-таки элементарные вещи не будем делать. Я думаю, вы уже интегралы все-таки освоили. Мы получим вот такие Интегралы плюс какая-то постоянная c5. C5 мы можем найти, естественно, из э, условий для начального момента времени. Интегрировать c4 у нас есть, напомню. Ну, сразу поставим t равное 0. Соответственно, c5 у нас будет равняться тоже, если у нас вот это тоже равно 0, в начальный момент это и это равно 0. T, равное 0. Это слагаем, значит, С5 у нас равно 0. То есть наше уравнение будет иметь V3 равняется FGT плюс C4 на M V1R. Далее мы его интегрируем второй раз. То есть, мы считаем, что на самом деле, ну, собственно, это и написано. Здесь мы считаем, что здесь написано S3, извиняюсь, не x, а S3' равняется FgT плюс С4 на M s 1 r штрих. Если мы второй раз его интегрируем, то мы получим s 3 равняется FGT t квадрат пополам плюс C4 на m S1r плюс C6. Опять подставляя начальные условия, мы что видим? S3 равно 0, S1 равно 0, T равно 0. Отсюда c6, c6 равно 0. То есть мы получаем вот такую зависимость. s3 равняется fg t квадрат пополам плюс c4 на m s1r. То есть вот это у нас зависимость s3 от s1. Если мы подставим все данные, ох, я прям пожалел, что мы сейчас C4 неоднократно его вычисляли. Где он Где-то он тут. Правда, возможно, мы его как раз с ошибкой и вычислили. Где он у меня? C4 это мой знаменатель. А что у меня превратился мой знаменатель в конце концов? Он превратился в минус 370, 392. А, правда, это при 0.11 0, он превратился. При 0.10 он он будет, соответственно, что это у нас какое слагаемое было положительное? Оно будет чуть э, меньше. Но там минус 360, допустим. Ладно, это не так важно. Э, значит, c4 минус 360. Fg у нас, соответственно, будет. Ну, в общем, можно это подставить. S3 равняется 0,1 умножить на 10. Умножить на t квадрат пополам. Минус.. Сколько там мы договорились? 360 делить на 1240. С1Р. То есть получим вот такую зависимость. Это у нас сколько? 0,5 пополам. Подождите. 0,1 на 10. 1,1 пополам это 0,5. То есть 0,5 Т квадрат. Минус 360 на 1240. Это сколько у нас? 360 делить на 1240. 40 равняется 0,29 минус -0, 0,29 минус -0, 0,29 s 1 r Вот наша искомая зависимость. То есть теперь мы ответили на все вопросы задачи. Можем сравнить с решением s 1 r Фактически, где это уравнение? В самом конце будет. Вот, вот, вот. Вот эти интегрирования. Вот начальные условия используются. Вот эти C и D мы обозначили C5, C6. Они равны нулю. Подставили. Вот получили. Вот S3. Вот у нас уравнение движения. Ну, здесь у нас понятно. То есть использовалось 9,8 значения. Поскольку, а мы используем 10, поэтому получили 0,5. А здесь минус 0,36. А у нас минус 0,29. Все-таки где-то ошибка сидит. Я прошу прощения у э, уважаемых слушателей, но, честно говоря, у меня уже э, руки не доходят. Тем более, когда иногда долго, несколько часов ищешь ошибку в одной задаче не находишь, как-то разочаровываешься. И сейчас я просто, э, ну, боюсь э, опять возвращаться к этой, общем-то, достаточно простой арифметической задаче. Но вы, надеюсь, если будете решать, будете более внимательные. А если будете перепроверять мое решение, вы тоже можете мне указать смело, где я ошибся. Ну вот где-то я чувствую вычисление C4. Я ошибся. Да, кстати говоря, напоминаю, что у нас C4 берется с другим знаком. Вот в отличие от задачи, я смотрю, везде стоит сразу уже... Вот здесь уже стоит знак минус, минус B. То есть здесь обозначили минус B. Минус с 1 вторая производная, а мы обозначили плюс c 4 с 1 То есть, эта разница в знаках, она не играет никакого значения. То есть, вот эту скобку просто все знаки поменяли. Вот эту же ошибку нашел я сам, но мы ее исправили. все равно, расхождение есть у нас. У меня, повторяю, 0.29, в ответе там было 0.36. То есть, у нас... Семь сотых расхождения есть. Но ну, ошибка, скорее всего, повторюсь, все-таки арифметическая. На этом мы закончили решение задачи D7. Всего доброго. Пишите, если заметите какие-то ошибки или если будут какие-то пожелания.